Всем привет, это Дуглас, и я Попрошайка Вот смотрите, сайт GiveDirectly Это наебало по коронавирусу Ведь мы знаем, что коронавирус, он не страшный По сравнению с тем, какие вещи устраивает правительство По отношению к, к жителям Всех загонят в кредитную кополу и сократят население Пожалуйста, не слушайте правительства, не носите маски, ходите по улицам, все нормально. Закрыли круглым частный бизнес, жить очень хреново и не знаю, что уж поделать. У нас бизнес со спортзалом разломали полностью. Сижу дома на тетину и бабушкину пенсию, озвучиваю ролики с ностальгирующим критиком. Желаю вам всего здоровья, чтобы вы не обмещали, не умерли. В общем, жизнь дерьмо, но коронавирус не так ужасен, как самоизоляция, вот эта псевдокарантинка. Который заставляет меня целыми днями депрессовать И пожалуйста подпишитесь на канал Иначе я просто сойду с ума И покончу жизнь с собой И смотрите лучше меня, а не Джи Шизо Выходит долго, а я быстро И у меня крутые переводы yeah!